Приятно, помнишь, такое было? Такого небольшого романтика. Сейчас пока не могу. В смысле, не можешь? Ты, Лара Крофт, не можешь? Так, либо у меня галлюцинация, либо она это и правда сказала. Давай посидим, поедим, попьем на бутылке, посидим. Это твое любимое действие. Можно что-то прокачать? Давайте прокачаем груди Лары Крофт. Есть такая прокачка вообще. Ты вот эту пушку разорвала. Жестко. Лара Кров тоже любит, когда ее вот так вот раз, разрывает. Потуши, пожалуйста. Костер. Вот этот факел. Выкини. Потуши. Убери его. Я не знаю, как его убрать. На G. На пробел. Она прыгает, дурочка. C. V. X. Z. Что ты... Помогите, в неё бесы селились, Парниша, я, конечно, не эксперт В сварке Но что ты там сваришь? Как <плёпит> это убрать? Пожалуйста, убери это из рук А, на F можно, да? Мужичок, мужик <плёп> Смотри, стрела Иди проверь. проверь Там немножко это левее Левее стрела <плёп> Ой Здрасте, приятно познакомиться. А меня Лара зовут. Получай, получай. Вы что думаете? Все, я сдамся или что? Прекрасно, просто, прекрасно. Ладно, я не хотел этого, ну что же мне? Вы мне оставляете, мне выбрать. Хорошо. Опа. Вы высовите свои головки, пожалуйста, мадамы. Спасибо. И высынь, высынь, высынь. <связывая> Не, ну вы, конечно, идиот Здорово, ты кто? Ты кто? До свидания, привет Не знаю, что? Молодой человек Вам бы научиться стрелять, что ли? Пацаны, беги, Лара Крофт сейчас разорвет Я понимаю Ты любительская, любишь, но Это, успокойся Это, ну, у меня тут небольшие дела образовались <связывая> Я, сейчас, это Вот кто всю растишку ел В детстве, я понял Покажи свою силушку Uh, он веревку разорвал, что ли? Да так что она на атомы распалась. Вот это мужчина, надо будет познакомиться. Ты пришел растишкой делиться или? Давай, давай. Давай, кто, кто кого? Оп. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> О, да. Сейчас будет. <сёк> Тихо! Я кнопки пропустил! Что? Произошло? Опа. Это. Тихо. Ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, хук, слева сломило. Оп. Оп. Оп! Оп! Смешно это, <смешной> конечно, мужичок Ладно, ладно. Ну все, поигрались и хватит, и хватит. Опа! Смотри, сейчас куют и я-то готов нажимать. Вот и все. Жумар, что? Я не вижу тебя. Алекс, ты приведи... Ай! Током тут бьется, Алекс. Алекс. А, а это Гарри Поттер, привет. Не, ну гениально. Блокировку можно устранить а, что? Может, давай я тебя шандарахну еще немножко раз, чтобы у тебя мозги немножко прояснились, и ты нормально меня объяснила. Ой, Алекс, там это... А, еще живой. О, у тебя там ногу немножко поели, ты в курсе? Давай, стреляй. Сейчас будет бабах, да? Все, Гарри Поттер этот... Магию применил, взрывчатую, теперь он немножко подкоптился. Жумар это вещь стоящая. Как веревка до сих пор еще не сгорела, не оборвала. А, ну ладно, ну и фиксим. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое предыдущее видео. Потом райдер. Давай. Удачи!